Меня зовут Юлия Алексеевна. Я нахожусь в компании в автосалоне Arte. Я сегодня приобрела в автомобиль Hyundai Solaris по очень доступной цене. Здесь очень хорошее, хорошее обслуживание, очень хорошие большие подарки. Мне очень все понравилось. Все здесь очень хорошо.